Пятый аркан – жрец. Кто самолюбием через меру поражен, тот мил себе и тем, чем он другим смешон. Иван Андреевич Крылов Изображение Высоко на ступенях храма, нисколько не стыдясь, в нелепой позе, показывая себя всем окружающим, сидит девушка. Проходящий мимо священник в испуге шарахается от нее. Композиционно девушка находится выше служителя культа, всем своим видом как бы утверждая победу Плотского над духовным. Значение карты. Конфликт духовного и земного. Нелепость, неуместность. Социальный разлад, излишняя открытость и глупая непосредственность. Эпатаж. Карта описывает ситуации, в которых консультируемая подвергается общественному осуждению. Однако она либо не замечает отношения окружающих, либо ее это мало беспокоит. Если же консультируемая находится в роли клирика, карта скажет о ханжестве, неприятии того, что выходит за пределы ее представлений. Догматичность и фанатичность. Другая сторона распущенности – излишняя строгость. Некто крепко держится за букву закона или искаженную доктрину из-за своего невежества. Самозванец, уверенный в своем духовном авторитете. Неосведомленный, нечуткий человек, дающий плохие советы. В общем смысле ложное направление – неполные знания. ортодоксальность, уязвимость, недостаток собственной силы и проницательности, безравственность. догматизм, преувеличенная строгость, моральные нормы. Состояние. Человек в роли женщины изображенной на карте не понимает, что можно, а что нельзя, не чувствует ситуацию, а потому не может ее правильно оценить. Поэтому его действия неуместны и он подвергается общественной критике или даже изгнанию из какого-либо круга. Консультируемая упорствует в своих убеждениях, но она или слишком опоздала, или совсем неуместна. Поведение должно соответствовать моменту, из-за излишней открытости действия человека подвергаются критике. Если же консультируемая находится в состоянии клирика, карта будет говорить о ханжестве, осуждении того, что не вписывается в ее представление о мире. Догматичность и фанатичность. Действиями руководит внушенное ошибочное убеждение. Некто крепко держится за букву закона или за искаженную доктрину из-за невежества. Самозванец, уверенный в своем духовном авторитете. Невежественный человек, дающий плохие советы. Характеристика отношений. Партнеры из разных слоев общества, с разными моральными ценностями и разными взглядами на жизнь. Неравный брак. Несовпадение интересов и намерений Физическое состояние Несоответствие окружающему Вульгарность Отсутствие понимания и взаимного чувствования Что касается секса, у партнеров слишком разные представления о границах дозволенного Чувства Неловкость Ощущение дурацкого положения Осуждение. Конфликт между желаниями и возможностями и, как следствие, шокирующее поведение. Человек чувствует себя не в своей тарелке. Предупреждение. По верному ли пути ты идешь? Не страшно ли тебе от своей собственной смелости? Да и уместно ли такое поведение в твоем кругу и сложившейся ситуации? Подумай, соответствуешь ли ты обстановке. Совет карты. Не бойся себя и своих желаний. Что хочешь, что и делай. Астрологическое соответствие. Телец. Мир первичных чувств и стремление удовлетворить их, невзирая на существующие нормы и приличия. Потенциальные возможности. Знак тельца дает противоречивые эмоции, эгоистичность